Привет, друзья! Сегодняшний день я начал э, со следующего. В общем, я свернул не направо, как я это обычно делаю, когда вы, выхожу со своего подъезда, а я свернул налево. О, блин, о, начал весь ролик не с того момента. Капец. Я к чему? Что с сегодняшнего дня у меня в жизни происходят изменения я начал участвовать в общем провел инициативу и начал участвовать в челлендже 50 дней с видео которое я должен выкладывать на youtube для чего я это делаю давным давно вообще я уже мечтаю научиться правильно говорить на видеокамеру и вообще не бояться камер не бояться публичных выступлений у меня с этим большая проблема я реально переживаю всегда когда я вот что-то снимаю я бывает записываю несколько раз одно и то же одно и то же одно и то же э -э как-то оставлял видеоотзыв, в общем, и я переписывал этот запись, короче, там что-то раз 50, наверное, <laughs> это просто цирк. Короче, реально я хочу использовать, э, в общем, этот ресурс, как э, YouTube и вообще вот э, съемка на э, видео э, со своей пользой. Э, короче, в первую очередь делаю это для себя. Э, Во-вторых, конечно же, мне было бы прикольно, если бы мои дети, мои внуки, правнуки, там лет через 100 таки открывают ютубчик. А тут их там дед там прадед что-то гонит, короче что-то рассказывает. Надо с матом, да, я матерюсь, блин. Короче, иногда даже курю, Ну, сейчас уже не курю, бросил в очередной раз. Пью алкоголь, детки, внуки, вот так вот. Короче, я живой, все окей. Началось. Я буду, значит, снимать каждый день видео про то, чем я занимаюсь в жизни. Что меня вдохновляет, о, у нас от голуби летают, что, меня, что я вообще, что я делаю, что я прохожу в жизни, у меня просто ежедневно что-то происходит, то какие-то курсы, самообразование, чтение книжки, знакомства, поездки, путешествия, детки, вообще, короче, жизнь насыщена вот, и полна. И я буду, в общем, делать такие короткие, там, 3-4-минутные, может быть, 5-минутные, в общем, видеоролики выкладывать и э, я буду учиться работать э, с собой и работать вообще на видео и также буду с вами делиться своей жизнью э, возможно с поколением с будущим так что так спасибо за внимание челлендж 50 слава спасибо пока стой стой как oh. это пока погнали